Привет! Ты хочешь заработать 505 долларов без вложений? Если да, у тебя осталось 45 дней. Все подробности ты найдешь в описании к этому видео. Пиши мне в личку и задавай вопросы.